в начале моря. Отплываешь сейчас от берега и дальше в море теплое, как парное молоко. На берег уходить не хочется. Всем прекрасно таревеха, круглый год солнце и круглый год пляжный сезон. И, конечно же, очень теплая вода. Я просто представляю сейчас себе утро в Гамбурге и хочется сказать сразу, ребята, знаете, что такое самосвал? Нет, это не машина. Это когда сам свалил куда-то. Не когда тебя гонят там или что-то не получается, а когда сам взял и свалил. А, да, конечно, если ты заработал кучу денег, это легко. Нет, нет, когда сварил, не потому что заработал кучу денег. Есть такие бюджетные варианты, вы себе даже не представляете. Здесь очень много русских немцев, я с ними побеседовал, так что, ну, хотите в личку напишите, я вам скину пару идей. Потому что если постоянно пасмурно и постоянно холодно начинает портиться настроение, но его можно очень хорошо поднять, окунувшись в теплом море 25 сентября. Самосвал.